Согласитесь, как-то неуютно. А вот когда есть винтажная лампа, да еще и сделанная своими руками, это другое дело. Сегодня, друзья, я, Истомин Геннадий, канал Добрый Гена, покажет вам, как своими руками за короткое время сделать вот такую вот винтажную лампу настольную в стиле лофт. Так что, поехали! стольного светильника нам понадобится 4 вот таких заглушки все это диаметр 25 один угол на 45 градусов один угол на 90 градусов три тройника 25 потом такая вот заглушка с резьбой и переходник 25 на 20 внутренняя наружнее также нам понадобится две краски. Это коричневая и такая золотистая трубка 1,25 м. Потом отвертка из электрики, патрон вот такой вот. Обязательно, чтобы был вот с таким наконечником, с резьбой. Также понадобится провод с выключателем и с вилкой. Лучше брать сразу целиковый. Он стоит там порядка 100 рублей. Но здесь уже все есть и лампочка специальная такая винтажная из инструмента например, понадобится шуруповерт либо дрель со сверлом сам паяльник такие вот кусачки которые разрезают трубу ножек может понадобиться линейка, карандаш ну и в принципе наверное все и где-то минут 25-30 свободного времени поехали теперь все это собирать Первым делом необходимо было покрасить патрон, для этого я взял золотистую краску, ну и оставил его сушиться. После чего на трубке сделал размеры, две трубки у меня по 10 сантиметров, 4 трубки по 8 сантиметров, для того, чтобы в дальнейшем их спаять, ну и сделать основание, так сказать, светильника. Также две трубочки сделают 40 сантиметров и 10, это для стойки светильника. После чего к тройнику с двух сторон необходимо было припаять две трубки по 10 сантиметров. Тут самое главное, это ровно, чтобы трубки припаивали, чтобы не было никакого скоса. Ну и вообще в целом необходимо делать, конечно, аккуратно. После чего к этим трубкам также припаиваются два тройника перпендикулярно, то есть чтобы центральный тройник был вверх ровно, хотя если кому-то захочется, то можно сделать и под наклоном, тогда стойка будет стоять под наклоном. В моем случае стойка была прямо, ну а выше уже был небольшой изгиб, что дальше вы и увидите. После чего необходимо было сделать 4 трубки по 8 сантиметров, припаять заглушечки. Ну и уже после этого эти трубочки припаять к тройникам. Таким образом, нижняя часть светильника была полностью готова и можно было уже переходить непосредственно к стойке и креплению плафона. Заглушка с резьбой необходима для того, чтобы в дальнейшем прикрепить патрон. Для этого в переходнике 20 на 25 мы нарезаем резьбу. Для этого мы его разогреваем, закручиваем туда заглушку, выкручиваем, и получается резьба. После чего заглушку убираем в сторону, а переходник припаиваем к уголку на 90. Уже после этого к нему припаиваем трубку на 10 см. Ну, дальше уже припаиваем на 45 уголок. И заключение мы припаиваем на 40 см трубку. Получается две детали между собой уже готовы. Остается их между собой спаять. Ну, тут также ничего сложного, самое главное вообще не бойтесь э, шпарить руки заглушки с резьбой и в центральном уголке мы делаем отверстие для того, чтобы в дальнейшем протянуть провод, ну а к заглушке прикрутить патрон. Светильник готов, теперь необходимо его покрасить. Для этого я использовал краску в баллончике, аэрозольную коричневого цвета. После чего также использовал золотистую краску. С помощью кисточки весь его запатинировал, так сказать, придал ему более такой эффектный вид. Ну и, естественно, дал высохнуть всему этому. Просверлил отверстие, вставил в провод, протянул через весь светильник. Вытащил его с помощью круглогубцев, после чего патрон крутил заглушку с резьбой, соединил клеймами провода. Ну и это все закрутил уже в сам светильник. И получился законченный вид светильника лофт настольного. Друзья, ну вот мы и сделали настольный светильник лофт. Осталось крутить винтажную лампочку. И... На этом можно сказать, наша работа закончилась. Снимаю включим. Не знаю, на видео видно или нет, но это прекрасно, это красиво, это необычно. Никто не догадается, что это были пропиленовые трубы плюс такая вот винтажная патина или как золото в перемешку с коричневым цветом. Это здорово. Но Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ну а в ближайших нескольких видео я вам покажу большой торшер. Почти 3 метра, загнутый. Как можно тоже сделать самому. И это будет круто. Пока!